Привет. Это 812 фото. Сегодня у нас в гостях обновленный светильник Aputure Amaran H198C. Раньше он назывался также, только без буквы H. Просто 198C. На все обновленные светильники Aputure добавляет букву H. Это значит, что в приборе установлены новые светодиоды. С индексом CRI 95+. Это индекс цветопередачи. Чем он больше? тем более естественные цвета будут у вас в кадре. Необходимость в использовании индекса вызвана тем, что разные типы ламп при одинаковой цветовой температуре могут передавать цвета по-разному. Раньше 198 свет, у него был индекс 80 или 85, у нового 95. Но это теория. Давайте посмотрим на практике. Слева Амаран АЛ-128, старая версия новость буквы H еще не выпускают справа H198C предварительно мы установим на камере цветовую температуру 5500 кельвин на светильнике 128 она идет по умолчанию на H198C выставим тоже 5500 весь другой свет мы выключили визуально мне кажется что я вижу легкий розовый оттенок слева, то есть на 128, а справа виднеется зеленоватый оттенок, но посмотрев на мониторе я никакой разницы не заметил, возможно делая в калибровке моего монитора, если вы что-то заметили, то пожалуйста напишите в комментариях, затем посмотрим на картинку каждого прибора, справа потом поставим разноцветную коробочку вживую на коробке последствия этих светильников в виде изменения какого-либо цвета я не заметил. На мониторе то, тоже не заметил. Возможно, это связано с тем, что CRI больше 80 имеет и так высокую точность передачи. Давайте попробуем сделать выводы. Высокий индекс CRI – это, скорее всего, рекламный вход. Но есть другой момент. Учитывая, что оптовая цена прибора не изменилась, я делаю совершенно другой вывод что компания Аппутур ценит своих клиентов и хочет, чтобы они обладали лучшими продуктами с современными технологиями. Еще приведу один пример. Год назад я сообщил компании Аппутур вследствие частых жалоб пользователей, что крепление светильника к камере является хлипким и часто ломается. И порекомендовал им использовать металлическую шаровую голову. И через полгода они начинают выпускать новые продукты с индексом H, как раз таки с новым креплением, а именно шаровой металлической головой. Давайте подробнее рассмотрим прибор. В нем 198 светодиодов, половина желтые, цветовой температурой 3200 Кельвин, вторая половина синяя, или скорее всего дневного света. 5500 Кельвин. Тем самым этот прибор может менять цветовую температуру от 3200 до 5500 Кельвин, последовательно поджигая одни светодиоды и выключая другие. Также мы видим регулировку яркости, мощность света 10 Вт, есть индикатор заряда аккумуляторов. Питается он от соньковских аккумуляторов типа F550, 750 или 950 или же их аналогов, а также можно запитать от 6 пальчиковых батареек. Одновременно использовать соньковские и пальчиковые батарейки запрещено. В комплекте есть переходник для соединения нескольких светильников в один большой. Также матовый фильтр для получения более мягкого света. И в обновленной версии они добавили чехол для переноски. Мне прибор понравился. А вам? Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Это был интернет-магазин 812фото. Всем пока!